Всем привет, ребят! Ну что, у нас ночной роллинг. Мы на аккаунте Артема. Этот аккаунт ждал. Целый год, чтобы я поролил, вот давненько уже писал, конечно, на почту, если у вас есть заявки на ролинг пишите в телегу, либо в ВК, ссылки всегда есть под описанием видосов, пишите туда, там будет это быстрее, нежели на почту рабочую, которую вы видите на канале. Что у нас сегодня? У нас сегодня без донат и 140 тысяч накопленных самоцветов. На аккаунте есть мелкий донат я не знаю что он там забирал но по сути это не донат 2 200 может скорее всего забирал либо батл и либо хватайку когда-то ну то есть это вообще ни о чем 140 к Ну, сейчас будем пробовать что-то выбить интересное он без гильдии вот так вот Поехали посмотрим на героев. что у него есть, чего нету. 73-102. Валентина, мастер, Фобос, Королева волос Мандора. Оккультист. Ну, в принципе, герой есть. Сердцеедки нет. Махатма, дама, холода. Богимен миша Ну, я не знаю. Фен есть. Космо есть, блин, что еще надо? Наверное, надо мастерун. В общем, у нас нету никаких акций сегодня, поэтому поехали. Будем сразу же ролить. Потом посмотрим на аккаунт. Посмотрим на удачу. Не зря ли он копил. Медузка. Да, 140к это... Это вам... Пожалуйста, фобушка. Первый недостающий есть. Так, не знаю ли командора. Будем периодически заглядывать. Так, фобушка есть. Отлично. Командорка тоже недостающая, плюс 2, я буду сразу их открывать, потом не путаться. Плюс 2, неплохо, за 13к. Бигфут. Ниндзя, ниндзя. Так, Рину. ну давай, рандомчик. мастера рун, блин, я не знаю, у меня только один мастер рун выпал. Это просто какой-то трэш. Настолько его уже порезали. Возможность вы... выбивания. Сукуп. Призрачный. Валентинка, отлично. Купидон, варлок, нифига себе. за 50 к 3 недостающие героя в принципе результат нормальный Но учитывая то что у него есть большинство еще блять один череп два черепа за 50 к блять я 250 слив ни одного не получил супер супер рандом мне это нравится а чего у него сердцеедка есть и не открыто странно чем ее не открывает то тут не так. Вальки тоже есть не открывает. А ну-ка сейчас еще посмотрим, может там еще кто-то есть. Мы тут пыжемся, выбиваем. Такс, такс, такс, такс. Королева воздуэлянд, Мэри Некрас. но ну, по сути мастер рун, акултист. Махатма, Дама Холода, Бугимен, Миша. Вообще фигня героям надо. Фейка. Так, пора походу бежать. В рейд. страшно на русском сервере, как обычно. На того мастера рун, ну, нереально. Что-то не так порезали эти шансы уже. Сукуп. Трифит. Еще одна командорка. Отлично. Повторочки без донатом надо. Фоба сразу же. Что-то одни и те же герои падают. Душ, Бигфут, череп. блять, третий череп. Это, да, блядь, просто издевательство. Капитан Дрейк. За 70к три черепа. Бараон. Дети черепа на английском сервере. Атлант. Дофига что-то Бигфутов. Седнушка. Блин, Бугича надо словить тоже. Просто, блядь, трэш. Третий Фобос. Дракос. Кенди. Афина. Блядь, Просто писец какой-то Рэнк. О, еще королева у вас, ну хоть что-то. Блин, ну не знаю. Столько самоцветов копить целый год. Конечно, фобушка классный герой, но Махатма до сих пор у нас нету. Гимен Миша. Махатма дама холода и оккультист блин оккультиста бы сюда а, это же русский сервер я забыл отлично А что интересного Он мишу не собрал я даже не знаю герои и того 4 4 или 5 блять рун просто не падает рташка надо нам бугич да для такого без доната в принципе очень даже ничего героя сейчас посмотрим еще сборочки блять, ну где где ты сердцеедка сукуп. а блять но ну похерили просто шансы на выпадение легенд так говняно падать начала после обновы просто трэш какой-то малышник Ледяха, но Ледяха, блин, есть да хладный призрак Ледяха королева Ос. Печально все очень печально на русском сервере, как обычно, 140 сорок блять, и хладный Говорю, хладный, мастер он просто тупо не вылетел. Это просто какой-то, блять, ад. С этим роддомом на русском сервере. Так, ну интересно, что у него по донатным героям вообще собрано. Мастер Ун 9. Божество 12. Ладный. 138 пар 10 38 зефир Так, -с. ну как обычно. Чудеса на аккаунтах бывают. 100, блядь, 40 каса моцвета. И ждать еще, блядь, целый год, чтобы дать аккаунт. Забрала некоторые плюшки, но это фигня. А, так, ну что, поздравляю, розочка есть. Самое интересное сейчас будет вот с этой карты. Дуэлян, Барт, Мэри, Лис или Божество. Самое, самое интересное, что же нам упадет. А, ладненько, идем еще. У нас есть остров. Сейчас в острове посливаем пыльцу. Воу-воу-воу! Десятая эмблемка. Три осколка зефира. Восемь осколков лисички. Отлично. Ну, сейчас хоть, хоть немножко доберем. Так, итого 20 осколков и божества 33. Будет, конечно, смешно, если упадет божество. Так, отлично. Три эмблемки. Блин, жалко, а ладушки нету. Но сундучки это в принципе тема. Сейчас попробуем что-то с карты вытащить. Такс, зефир, плюс 8 осколков, ну такое себе, плюс 18, 18 осколков лисицы. Итого у нас недостающая роза. Сейчас мы еще на акции забежим. Оу, oh, щет. Блин, выпало бы 30. Еще плюс 200 пальцы было бы отлично. Так, ну тут у нас что, есть расходники. Я думаю, что самый лучший вариант на таких аккаунтах. Это, конечно же, даже не те расходники, а вот эти вот сундучки. Ну, меняйтесь. Не хотят второй раз меняться. Или поменялись. Не. Плюс 60 сундуков. Отлично. Так, ну тут все фигня, фигня, маленькая. А, кстати, маленькая помощь еще забираем. Ой, вообще огонь еще стопыльцы. Строшечок продолжается на аккаунте. Так, с Отлично Быстро, быстро Здесь все пролетело Так Три семерки Казино, три топора Блин, прям Так, отлично. С этим мы разобрались. 320к кулаков для бездона это хороший подгон, плюс э -э слизнячки. Сейчас посмотрим, что у него тут делается. А, у него тут есть кого качать. Дофига героев. Такс, смотрим. Что у нас в итоге получилось. осколком 58 зефира ну такое себе не особо зефира нам упала понятно бард это нет а, леди божество 38 лис мастеру ну, честно скажу рень не особо много так 10 монеток у нас есть сейчас пойдем их сольем сразу же 76 карт отлично так не понял а, все все правильно так магазин скидок. 40 камней, 15 сменок. В общем, вот такой вот, ребятушки, видосик. Будет еще один видос на этом аккаунте. Ждите и увидите, кто интересно ему упал. Мне самому интересно, кто же ему упадет. Это будет, наверное, интересная интрига. И также мы доролим еще 7700. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. и Ждите вторую часть видосика. Всем удачи, всем пока.